Привет, друзья! С вами снова Optimus, и мы продолжаем играть в Hill Climb Racing 2. Классная игрушка, новые картинки, и у нас сегодня объявляется день сундучка. Давайте поучитесь открывать сундучки, что у нас тут денежка, один, один алмазик, алмазик. Так мопеда у нас нету, и машины спортивные еще пока нету. Ладно, продолжаем, сундучки открывать денежка спасибо уже. И опять на мотоцикл и на мопед. Редкая улиточка на мопед, но она нам тоже не пригодит на мопеда. У нас еще пока нету. Ух ты, класс, 10 тысяч мы получили. И подарок за рекламу. О, еще 5 тысяч. Новая прическа, ну ладно, прическа, прическа. Давайте еще один сундучок попробуем с помощью рекламы открыть. Не получилось. Бывает такое иногда что сундучок не открывается. У кого такое было, напишите нам тоже, что... Хочу знать, я один такой, что у меня сундучки слетают, или еще у кого-то такое было. Вот. Ребята, хотелось бы сказать, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше видео. Мы стараемся снимать для вас все самое лучшее, что с нами происходит если честно очень много моментов интересных пропадает, но что поделаешь так турбо улучшили сейчас машинка просто летать будет давайте в принципе в этом и как-то убедимся полетит ли наша машина сейчас, так соперники серьезные, с магнитом сразу кто-то стоит Да, идеальный старт -ху -ху, пламя из нас из трубы полетело у это у нас все турбо или это трубы кто точно знает пишите это вот эти трубы, которые мы прицепили. Или это все-таки турбо дает такой огонек? Но, видимо, нам чего-то не хватает. Ух ты! Один на переднем бампере куркается, второй на заднем. Прикольно. Личный рекорд, ну, немножко не хватило. А, ладно, в следующий раз мы обязательно его обойдем. А следующий раз будет прямо сейчас. И давайте опять идеальный старт нам нужен. Так, идеальный стартить, погнали, давай, давай, Оптимус, давай, есть возможность выиграть. Давай, Оптимус, давай, давай, давай, давай, давай. Не тупи, не тупи. Газуй, давай, давай, давай. Ризина хорошая машина крутая. Давай. У -у, давай, давай, давай, давай, Оптимус. Заправку забрали, денежки забрали. И ой, ой, не-не-не-не-не. Ой, как не повезло. Опять вторая позиция. Да что ж поделать. Ну да ничего, второе место тоже ничего. Конечно, хотелось бы. Хотелось бы нужно первое место. Какая там у нас вторая позиция? Давайте исправлять. Так, идеальный старт. Здесь. Вот, вот, давай не разбить. Ай, как, нехорошо, получилось. Давай. Ой. Опять ударились. Ух ты! Разбился парень, который два раза приехал. Первый. Нам осталось всего лишь доехать и. Ну как, всего лишь доехать. Там-то надо занять лидирующую позицию, а не третье место. Печаль беда, печаль беда, ну что поделаешь, третье место есть третье место. Чего-то нам пока не хватает. Опыт, сосноровки. Или я не знаю, или что в автомобиле. Вот, отставание от лидера одно очко и решающий заезд. Что же сейчас будет, как вы думаете? Выиграем ли мы? Или все-таки нам не повезет? В общем, кто досмотрит этот заезд до конца, тот и узнает, выиграем ли мы или нет. Вот, мы стараемся, давай, да, О, о, давай, давай, оптимус, удерживай позицию, тебе осталось не, всего лишь там ничего не давай, газуй, газуй, газуй, да, газуй, давай, давай, давай, давай, давай ура, оптимус выиграл, еще и личный рекорд поставил У нас теперь первая позиция, ну как, первое место мы разделили, но тем не менее, тем не менее, ребятки, это тоже очень о чем-то говорит вот, о, сундучок, пришел нам серебряный сундучок, золото недавно открыли, что у нас тут. Так, алмазы тратить не будем, если честно, их мало. Я повторюсь, наверное, уже, ну, наверное, я говорил в предыдущих выпусках, что мы не используем накрутки, поэтому каждая монетка, которую мы зарабатываем, для нас очень важна. Алмазик тоже, естественно, и поэтому у нас... У нас... Очень жесткая экономия, я бы сказал, вот так вот. <смех> Бюджетный вариант. А, но, э, я, ну, как мы и обещали, мы проходим все честно, без всяких накруток, без ничего. Как мы вам обещали, мы это и делаем. Если бы там мы накручивали, вы могли просто написать в комментариях, А брехло, написал, рассказал, а сам-то вот ты накручивай за деньги, за бабло, и еще за что-нибудь. Но, я думаю, пока мы вам этого повода не давали. Вот, в общем, пока я осознавался, что мы денег не используем, э, наш Optinus занял первое место. И второй заезд из двух. Что же будет здесь? Идеальный старт опять. Кстати, я вам скажу, что супер Дизель, ну, уверенность и чувствует вот это. В горах, в лесу, на трассе. Ну, есть теория, в принципе, ну, я тоже к ней склоняюсь уже, что на каждую трассу нужно свой автомобиль. Так вот супердизель, я вам скажу, что очень хорошо ездит по горным трассам, по полису хорошо ездит. В шахте тоже хорошо, но в шахте мало места для него. Ну реально очень мало места в шахте для супердизеля. И и вы сейчас поймете, почему я так говорю. Вот шахта. Смотрим и убеждаемся в этом. Погнали! Юху, ху -ху. Дудух, видели крышу? Зацепили. Ну, крышу. Потолочек зацепили. Э, это первое касание. Давайте посчитаем, сколько было касаний. Если я ошибусь, ребят, поправьте мне, пожалуйста. Одно касание у нас уже было с потолком. Так, едем дальше. Долетим, не долетим. А, не долетели. Не достали, но тем не менее.. Тем не менее, мы финишировали. И финишировали первые. Второй заезд. Сколько же касаний будет вверх, ну, крыши потолка. Я даже не знаю, как правильно сказать. Э, во втором заезде. Вот мне кажется, есть касание. 2, Касание за два заезда. Стабильное одно касание за один заезд. И мы, кстати, вот тут, ребята, надо сильно разгоняться. Сильно разгоняться, я вам скажу. Вот эта вагонетка меня постоянно выбивает и из мысли, видите, заехать мы так не можем, нужно назад отъезжать вот так вот. Денежку заодно забрали и погнали! Вперед, давай, оптимус, давай, вперед! Что же будет дальше? Дальше будет у нас, наверное, вот на финиш и последнее место. Ничего не надо отчаиваться. Бывает и такое маленькая вагонетка, как бы приносит. Небольшой раз. Ух ты, у всех по три очка. Заметили, у всех было по три очка. Класс. Вот, едем дальше. И, достали, видели? Три касания за три заезда. Четыре касания за три заезда. Едем дальше. Дальше, дальше. Что же будет у нас там? И еще касание, как вы думаете, будет или не будет? Я думаю, еще у нас касание будет немерено. О, дима разбился. И вот оно самое страшное касание, мы сломали шею <смех> на самом финише. Подписываемся на наш канал, ставим пальчики вверх, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Всем пока-пока!